В Голливуде очень много подкачанных актеров, у которых рельефный пресс и минимальный уровень жира. Журналисты зачастую называют их очень сильными, но правда ли это? Давайте не будем забывать, что сила — это не всегда накачанное тело и 6 кубиков пресса. В этом видео мы поговорим о пяти актерах, которых по праву можно назвать самыми огромными и сильными среди коллег по шоу-бизнесу. Также мы хотим разыграть тысячу рублей среди наших подписчиков под этим роликом. Чтобы принять участие, нужно всего лишь зайти на наш YouTube-канал, поставить лайк и написать любой комментарий к этому видео. Итоги подведем через неделю в нашем паблике «Живая сталь». Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное. Начнем наше знакомство с человека, чья сила не только очевидна, но и подтверждена различными рекордами. Его имя Хафтор Бьорнсон. Сейчас в это трудно поверить, но в 2006 он начал спортивную карьеру в качестве баскетболиста. Но после травмы колена, неожиданно для всех, переквалифицировался в силовой экстрим, после чего признавался самым сильным человеком Исландии три года подряд. Хафтор, регулярный участник Арнольд Классик и турнира ⁇ Самый сильный человек планеты ⁇ Два года назад в Норвегии он побил тысяч тысячелетний рекорд. За пять шагов он преодолел расстояние в один метр, протащив при этом бревно весом в 650 килограммов. Но многие знают его как гору из культового сериала «Игра престолов». Или по фильму «Кикбоксер», где Хавтор уничтожает Жан-Клода Ван Дамма. И раз уж мы заговорили о горах... Следующим в нашем топе неспроста оказался Дуэйн Скала Джонса, Рестлер, чьи заслуги можно перечислять бесконечно, совсем недавно стал вторым Арнольдом для Голливуда. Своим внушительным телосложением, в котором Дуэйн предстает перед зрителем на экранах кинотеатров, он вдохновляет многих молодых людей заняться собой. Так же, как когда-то Шварцнегер вдохновил миллионы мальчишек. Да и Скалой не просто так прозвали, потому что на его фоне любой, пусть даже рельефный актер, выглядит как ребенок. В юношестве Дуэйн занимался американским Футболом. Поэтому 120-килограммовый гигант свои лучшие годы выжимал штангу весом в 190 килограмм. Глядя на этого парня, не возникает никаких сомнений, что он работает с тяжелыми весами. И это не очередная выдумка журналистов. Терри Крюс, как и многие Чи, в прошлом является успешным профессиональным игроком в американский футбол. А это, как известно, силовой и довольно жесткий вид спорта. Закончив карьеру в качестве защитника, Терри стал не менее успешным в кино. А благодаря рекламе Old Spice Терри стал известным настолько, что люди совсем забыли о его спортивном прошлом. За это время он успел сняться в 70 картинах, чаще всего в комедиях вместе с Адамом Сендлером, а также засветился и в неудержимых. Но к 50 годам он по-прежнему работал с большими весами, так как уверен, что в его возрасте это необходимо для стимуляции тестостерона. Мартин Форд 206 сантиметров и 150 килограмм чистейшей мышечной массы. Кто бы мог подумать, что этот великан в юношестве занимался крокетом? Еще меньше верится, что в то время в его теле не было ни намека на будущего бодибилдера. Он берет умопомрачительные веса, жим ногами под тонну и становая тяга весом в 350 килограммов. По словам Мартина Форда, он не гонится за какими-то рекордами в спортзале. Он хочет расти именно в размерах и шокировать обывателей своими габаритами. Из-за всей этой трансформации стояла цель пробиться в кино. Ведь такая вызывающая внешность прекрасно подходит для фильмов ужасов и боевиков. В ближайший год под завязку расписан проектами с его участием. Поэтому пожелаем Мартину расти большим и сильным. Дэйв Батиста ворвался в мир шоу-бизнеса совсем недавно, но уже успел наделать много шума, став звездой Стражей Галактики, мгновенно завоевав огромную фан поразив всех своими мышечными объемами. По нему и не скажешь, что 50-летний возраст уже не за горами. Широкую известность он, как и Дуэйн Джонсон, приобрел благодаря рестлингу и даже успел провести один бой в ММА, закончив карьеру в смешанных единоборствах без единого поражения. Я вам скажу так, там, где приходится бороться за силу, Нужно полностью сосредоточиться на тренинге. Самое важное – это грамотно построенный тренировочный план. Что же касается питания, то это вторичный фактор. Как бы здорово ты не питался, сил от этого не прибавится. Другими словами, у штангистов так. Ты задаешь питанию четкий ритм и дальше следуешь ему на автомате. Заторвешь жилы на силовых тренировках. С бодибилдингом все иначе. Помимо «Стражей Галактики» вы можете увидеть Дэйва в таких фильмах, как «Стражи Галактики», «Кикбоксер», «Ридик» и многих других. Такое получилась наша пятерка самых крупных и сильных актеров. А кто ваш фаворит? Пишите в комментариях. Не забывайте принять участие в нашем розыгрыше и обязательно подпишитесь на паблик Живая Сталь, чтобы быть в курсе самых свежих новостей железного сообщества. Всем счастливо!